Дорогие друзья, сейчас мы находимся на набережной, а точнее на том месте, откуда отходит и куда приходит паром с Кипра. Сегодня 30 мая, с Кипра приходит первый паром в этом году и завтра обратно отправляется на Кипр в Герне. Я нахожусь недалеко от Красной Башни, мы приехали встречать первый паром, ну и конечно же рассказать вам и показать, как он выглядит, сколько стоит в какое время ходит, где можно купить билеты, об этом нам рассказал директор паромного сообщения. Викир Викир. Викир Викир Викир Викир мы с Викир Викир Викир Викир Викир Викир Викир Викир Викир Викир Викир мы Викир Викир Викир Викир Викир Cumartesi günü yine Girne'den Alanya'ya gelip, pazar gününde Alanya'dan Girne'ye dönecek. Girne'den kalkış saatleri saat 10, Alanya'dan kalkış saatlerimiz ise 12. E, bilet fiyatlarınızın? Taban fiyatı vergiler dahil gidiş dönüş kişi başı 355 lira. E, kaç kademe fiyat var? E, 4 kademe fiyatlarımız e, talih doğrultusunda artabiliyor. E, başka soru var mı sen? Kaç saat yiyorsunuz? 3, 3 saat 20 dakika. 3 saat 20 dakika. Normal şartlarda. Ve şey isteğe göre otel rezervasyonunda falan otel da yapabiliyor musunuz Otel rezervasyonu herhalde. ve oradaki transfer ve turlarda yapabiliyoruz. Gemi kapasite? 386, 384 koltuk. 384 yol, teşekkürler. Evet, teşekkürler. Metin evet. Bey, bilet teminini nasıl yapabilir? Bilet teminlerini Liman Caddesi, İskele Caddesi'nde Caddesi ofisimiz var. İskele Caddesi'nde Akgünler ofisimizden alabilirler. Bakamış dön parom. Расскажу и покажу вам, что здесь происходит. Подготовили вот такую вот, вот такую вот торжественную встречу с печеньками, с соком, с водичкой. И в цветах Алания Спорт, зеленый и оранжевый, сделали вот такие вот ворота для приезжающих. Вот так вот выглядит порт куда приходит этот паром, и паром приходит вот на ту набережную. Также, пока я жду паром, я решила пройти до пляжа около Судоверфи, около крепостных стен, и посмотреть, купается ли там народ. Погода очень жаркая. Я думаю, что сейчас уже не стоит говорить, сколько градусов дождя нет, друзья. Те, кто спрашивает про дождь, дождя нет. Сейчас еще не лето и не выходной день, и как вы видите, народу, народу на пляже не так уж и много, но это, кстати, один из наших тоже любимых пляжей. Мы любим допрывать прям вот отсюда и до самой до самой судоверфи. Ну и, конечно же, все с нетерпением ждут. Парома, паром с Кипра приплывет вот прям, прям вот сюда. Он, друзья, первый паром, который идет с Кипра в Аланию, сегодня 30, -го, 30 -го мая. Вместимость этого парома, как сказали, 380 человек. Сейчас на пароме находится 44 человека. Сейчас, друзья, пойдем встречать э, приехавших. я надеюсь, что нам разрешат подняться на паром и посмотреть, как он выглядит изнутри. А вот первые немногочисленные туристы. Всего 44 человека было на этом корабле. И очень много журналистов. И встречающих. Встречающие. И где-то здесь был Айхан. Да. Также здесь дают соки печеньки. Соки в воду. Айхан сильная персень. Иллюзию. Скорудитый. А? Скажи, а? Вот так вот, друзья, мы встретили Первый корабль с Кипра И вот так вот Выглядит сейчас набережная День, час дня 30 мая Очень жарко И вот на этих лодках, друзья Ночью в море Выходят рыбаки ловить рыбу Я просто мечтаю когда-нибудь Вместе с ними выйти в море и тоже половить рыбу, он мне все обещал, обещал, но пока что не получается. И здесь находится вот такое вот рыбацкое кафе, про них я вам уже очень много раз рассказывала. Народ сидит отдыхает. здесь подают чай, кофе, воды, ну и тосты какой-то такой, какие-то такие закуски. Очень приемлемые цены, ну и конечно же очень красивое место и днем здесь хорошо. И ночью очень-очень красиво можно любоваться лодками, морем. <говорит> На улице стоит жара, друзья. Жара, жара. Ну, а мы сейчас, ну, а мы сейчас отправляемся обратно в офис потому что нам нужно работать, не всегда же гулять. Айхан мне уже пикает. Давай быстрее, давай быстрее. Вон он там, вон он там на мопеде. Вон, видите, едет в голубой футболке. Ну вот так вот выглядит набережная. Мы уже на мопеде, едем обратно в центр, в наш офис. Ну и что, дорогие друзья, попасть на корабль нам не удалось Почему? Потому что там таможенная зона В общем, нужно брать разрешение у губернатора, чтобы пройти на корабль И просто поснимать, показать вам хотя бы интерьеры, как он выглядит изнутри Надеюсь, что нам это удастся Попросим разрешение И тогда уже полностью покажем вам, как выглядит корабль Сегодня немного пасмурно Так, я забыла шлем Каска так, модель я забыла шлем, поэтому останавливаемся и срочно надеваем шлем. Все, друзья, я надела шлем, и вы тоже, когда ездите на мопедах, на велосипедах, никогда не забывайте надевать шлем. Это очень важно, он действительно спасает жизнь, не только вашу, но и обязательно нужно надевать на детей, но ну, в общем, всегда на всех. Как я уже говорила, постараемся сходить к губернатору и к директору порта, попросить его разрешение взять... Взять попросить разрешение на съемку. И э, что я говорила? А, про дожди. Многие пишут, что боятся боятся приезжать, дожди, дожди. Друзья, май месяц, начало июня уже скоро. Э, дождик сегодня шел 5 секунд. Ну, максимум 10 секунд. Он так покапал, и тучи разошлись. Э, на днях тоже был такой же дождик. И как пишут, я не смотрела прогноз погоды, но как вы говорите, что пишут, э, что вал, они идут... Э, дожди, грозы и так далее. Не было такого, в мае такого не было. Поэтому приезжайте и не бойтесь. Если говорить о том, поедем мы на этом корабле, до Кипра или нет, я пока что не знаю. Возможно, да, может быть летом. Но об этом вы узнаете в другом видео. Поэтому подписывайтесь на наш канал, ставьте пальчики вверх. Всем всего хорошего. Пока-пока. Пока-пока. И приезжайте в солнечную Аланью.